Раздражение после бритья появляется, потому что кожа мягкая и чувствительная, а растущие из нее волоски жесткие, как медная проволока. Если вы когда-либо пробовали разрезать проволоку, вы понимаете, о чем речь. Рост щетины создает дополнительные трудности, так как она растет в разных направлениях. Кожа кажется плотной и гладкой, но если присмотреться, мы увидим, что на самом деле она очень мягкая, неровная и напоминает желе. И это усложняет дело. Происходящее над поверхностью кожи может вызвать реакцию на ней самой. Усилие, необходимые для срезания волосков, влияет на комфортность бритья. Значительное усилие создает давление на кожу, которое передается на нервное окончание, расположенное вокруг волосяной фолликулы. Оно также может ощущаться как подергивание, что способно вызвать раздражение и дискомфорт. Ключ к комфортному бритью – острое, тонкое и точное лезвие, позволяющее срезать волоски с приложением минимального усилия. Край лезвия должен быть тонким. Люди часто используют выражение «тонкие, как папиросная бумага», но лезвие должно быть значительно тоньше папиросной бумаги. Как и его острие, лезвие тоньше волоска и даже скальпеля хирурга. Для повышения эффективности такого сверхтонкого лезвия мы используем алмазоподобное углеродное покрытие для прочности и тонкое покрытие из теломера для скольжения. Даже на самом гладко выглядящем лице кожа не натянута и подвижна, а щетина растет в разных направлениях, особенно в области шеи, где волоски обычно прилегают к коже и растут под очень маленьким углом. Поскольку ваша кожа не натянута и подвижна, как этот шарик, ее зачастую трудно качественно побрить. Очень важно натянуть кожу перед лезвиями. Это разглаживает ее, создает туго натянутую ровную поверхность, которую значительно легче побрить и подготавливает щетинки к срезанию. И именно поэтому мы изобрели микрогребни. Расположенные непосредственно напротив лезвия, эти мягкие гибкие гребни аккуратно натягивают кожу, разглаживая ее поверхность. Непосредственно за гребнями мы поместили гарду, Подобно рукам, разглаживающим мятый лист бумаги, она натягивает кожу прямо перед первым лезвием. Наши самые технологичные бритвы оснащены микрорасческой. Она представляет собой линию зубчиков, которая приводит волоски в вертикальное положение, а лезвием остается лишь сделать свою работу. Вот так кожа и волоски направляются к лезвием для чистого и комфортного бритья. Представьте, что вы едете по неровной дороге. Подвеска делает движение более ровным. Хотя поверхность кожи лица может показаться гладкой, на самом деле она очень похожа на такую неровную дорогу. На увеличенном изображении можно увидеть эту неровную поверхность со всеми ее буграми, впадинами и углублениями. Поверхность кожи на шее еще более неоднородная, поэтому перед бритвой встает сложнейшая задача плавное скольжение прямого лезвия по неровной коже для достижения гладкого чистого и комфортного бритья мы устанавливаем лезвие на независимые пружины так чтобы каждое из них могло подниматься и опускаться в ответ на давление руки или изменение поверхности для чистого и комфортного бритья независимо от типа кожи как избежать порезов при бритье существует миф что мужчины которые ранят и режут кожу во время бритья делают это по неаккуратности, на самом деле все наоборот. Большинство порезов случается у мужчин, которые прикладывают слишком много усилий, чтобы добиться чистого бритья. Они слишком сильно нажимают на бритву, считая, что тогда бритье будет более тщательным. Бритва с ручкой, установленной по центру, направляет давление руки непосредственно на лезвие, а бритва с ручкой с передним шарниром снижает давление на лезвие. Бритвы с несколькими лезвиями распределяют нагрузку равномерно по всей зоне лезвий. Так как кожа мягкая, то при прохождении кассеты она выпирает и попадает между лезвиями. Пять лезвий, расположенных на правильном расстоянии друг от друга, позволяют уменьшить выпирание кожи более чем на 30% по сравнению с тремя лезвиями. А это означает, что кожа будет более ровной. Результат – чистое и комфортное бритье – а шансов порезаться меньше. Одно тонкое, острое, идеально сконструированное лезвие – отличное начало. Но для по-настоящему гладкого бритья понадобится не одно лезвие. Чтобы понять, почему это так, нужно иметь представление о коже лица. Кожа на лице мягкая и податливая, как желе. Волосок сухой и твердый, как медная проволока. Он находится в волосяном фолликуле, который позволяет ему втягиваться внутрь и выдвигаться наружу. Первое лезвие начинает работу, срезая волосок и одновременно аккуратно приподнимая его, а следующее лезвие срезает его еще ниже, пока волосок не втянулся обратно. Этот процесс называется гистерезис. Он был открыт в конце 1960-х, когда бреют еще чище. После прохода бритвы кожа и волоски расслабляются, волосок втягивается в кожу. По мере срезания волоска каждое лезвие слегка приближается к коже. Это расстояние ничтожно, но оно чрезвычайно важно для комфортного и гладкого бритья. Технический термин, применяемый к конструкции такой кассеты – прогрессивная геометрия. Эффективность наших бритв определяется их точной геометрией. Очень важно беречь их от повреждения. Многие случайно повреждают бритву при очистке – Некоторые постукивают кассетой о раковину, другие вытирают лезвие о полотенце. И то, и другое может снизить эффективность бритья и сократить срок службы бритвы. Все углы и расстояния точно выверены и рассчитаны, чтобы обеспечивать чистое и комфортное бритье, поэтому неправильное очищение может нарушить эту геометрию. Чтобы сохранить рабочие характеристики бритвы, Просто промывайте лезвие под струей воды от задней части к передней или споласкивайте лезвие после нескольких движений бритвой. Очищать бритву с передним шарниром очень просто. Вода легко промывает лезвие. Если вы хотите, чтобы бритва прослужила дольше, аккуратно промывайте ее, стряхивайте воду и храните правильно. Все мужчины разные. У них разные лица, типы кожи, толщина щетинок, направление роста волос. Привычки и предпочтения в вопросах бритья. Каждый способ бритья уникален. В рекламе все просто. Встаете перед зеркалом, наносите пену, бреетесь быстро и гладко, и сразу выглядите как модель. Но, как мы знаем, в жизни все не так просто. Раздражение, пропущенные щетинки и прочие проблемы возникают очень часто. Однако есть и хорошая новость. Проблем можно избежать, если хорошо подготовиться. Мечта о чистом и комфортном бритье может стать реальностью за пять простых шагов. Во-первых, умойтесь с мягким очищающим средством. Оно удалит жир, загрязнение и отмершие клетки кожи, а также увлажнит, смягчит щетину и позволит уменьшить усилия, необходимые для ее срезания. Во-вторых, нанесите пену или гель, которая позволит бритве скользить с меньшим трением. В-третьих, бритесь современной бритвой с несколькими лезвиями. Часто промывайте бритву, чтобы волоски и гель не скапливались в кассете. Умывайтесь большим количеством воды для полного удаления пены. У вас нежная кожа, поэтому позаботьтесь о ней, нанеся увлажняющее средство или бальзам после бритья. Они увлажнят, смягчат кожу и помогут защитить ее на весь день. Средство для бритья. Большинство из нас используют гели и пены. Мы наносим их перед бритьем и иногда задумываемся, зачем. Кожа на лице мягкая и податливая, а волоски нет. Проведите рукой по щетине, и вы почувствуете, какая она колючая. Это потому, что сухие волоски жесткие, как медная проволока. Но в отличие от электриков, имеющих дело с двумя-тремя проводами, мужчины сбривают до 25 тысяч волосков каждый день. Срезание таких прочных и жестких волосков – непростая задача. Чтобы добиться чистого и гладкого бритья, не повредив кожу, острого лезвия недостаточно. Это задача средств для бритья, выполняющих четыре основные функции. Во-первых, они увлажняют, сохраняя влагу в волосках во время бритья, чтобы для срезания каждого волоска требовалось меньше усилий. Во-вторых, они смазывают, создавая тонкий защитный слой между лезвиями и кожей, обеспечивая меньше трения и помогая снизить риск возникновения покраснений, раздражения, царапин и порезов. В-третьих, они помогают контролировать процесс, так как при каждом движении бритва снимает пену, обнажая подбритые участки кожи, так что вы ничего не пропустите. И, наконец, благодаря им ваша кожа становится мягкой и свежей. Некоторые предпочитают классическую пену. Она образуется моментально и очень легкая, поэтому ее просто смыть. Другие предпочитают более густую пену из геля. Его эффективные увлажняющие вещества обеспечивают лучшее скольжение и защиту. Каждому свое. Каждое лицо уникально. Выберите интенсивность увлажнения и аромат, подходящие вашей коже и соответствующие вашим вкусам.